Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Чаюк ТВ. В данном ролике я расскажу очень интересную информацию про игру Among Us, про обновление, которое нас ждет, и про саму команду, которая разработала игру. Ролик очень интересный, поэтому я прошу тебя лайк авансом. И давайте на этом ролике наберем по традиции тысячу лайков. Также, пожалуйста, подпишись на канал, если ты еще не подписан, потому что 85% людей смотрят мой канал без подписки, что очень-очень много. Пожалуйста, под Подписывайся, для меня это будет очень приятно, для меня это огромный стимул, ну а мы начинаем. Начну с того, что почему же разработчики до сих пор не выложили карту, которая называется The Airship, которую мы так очень сильно ждем? Прокомментировали разработчики это так. В конце 2020 года Among Us появилась невероятная популярность, которой мы не ожидали, и это означало для нас «Большие перемены». У Amangas были огромные проблемы до того, как она стала известной. И ее даже не хотели спонсировать, как-то в нее вкладывать деньги. Однако неожиданно для разработчиков игра стрельнула. Когда Among стрельнула, в нее все поиграли, и потом начали забывать. Все игроки начали требовать обновления, а многие из них стали писать то, что, мол, разработчики забили на игру, получили хайп, деньги и все, хватит. Однако на что же они потратили все это время? Вот они что написали про это. Нам пришлось потратить два месяца только на реструктуризацию. Боже, я выговорил это. Выяснение новых процессов и привлечение внешних партнеров для помощи в управлении. То есть разработчики, по мнению многих, отдыхали, получили хайп и ушли на дно. Однако все было не так. И как вы все это увидели, разработчики на самом деле трудились и изучали новую механику. Для того, чтобы, к примеру, добавить задание с новой механикой, с интересной механикой. Для того, чтобы игрокам было прям максимально удобно играть. В общем, игра была очень сильно недоработана. Как я говорил, то, что у игры было очень плохое финансирование, и игру вообще хотели забросить. Но почему же все было так долго? Неужели целых два месяца разработчики потратили просто на изучение? Их же столько много, целая команда трудится над играми и иннерслот. Однако все не так, и вы просто почитайте, сколько человек в команде. Изначально вместе работали всего три друга, а теперь я здесь, чтобы завести четверых. Три друга. Три друга Карл. Получается, три человека сделали целую серию игр Генри Стикмин. Вот я и люблю разработчиков за то, что они очень трудолюбивы. Ну а что же там по основной теме? Какая же дата обновления? Я всегда говорил то, что обнова 14 февраля. Потому что это единственная официальная дата, которая была вообще. Однако... Все получается так, что разработчики сами не знают, когда обнова, потому что работа над обновой ведется каждый день, и здесь нету того, чтобы обнова уже была готова, а разработчики просто подогревают интерес. Нет, они до сих пор над ней работают, и в этом вся проблема. В том, что когда только закончится работа над картой, тогда мы сможем на ней поиграть. И здесь э, все так. Смотри. Может быть так, что завтра разрабы прекращают работу и выпустят уже карту. А может и послезавтра. В общем, вот такой рандом нас ждет. Вот такие новости игры Among Us были сегодня. Я надеюсь, то, что ты подпишешься на канал, для меня это очень важно. И надеюсь, ты поставил лайк, я очень сильно старался. Я хочу сделать бесплатную рекламу инвалида, которого зовут Алексей. В 2012 году его парализовала на левую сторону. Не работает левая рука. И он не может нигде трудоустроиться. Ну а пенсия у него... 10 тысяч рублей. В общем, если ты хочешь его хоть морально поддержать, то, пожалуйста, заходи на его стримы и подписывайся на его канал. Ты был на канале Чайок ТВ. Пока.